привет друзья сегодня я хочу поделиться с вами своим изобретением этот канал называется изомол потому что сокращенно изолятор молнии то есть вся земля должна стоять на каменном угле вот каменный уголь должен содержать метан высокого давления, чтобы изолировать вакуум молнии и не давая энергии молнии уйти под, под землю в заземление. Таким образом, не расходуя электричество молнии, а распространять ее по всей поверхности земной, ну, поверхности каменного угля. Вот. Я сделал вот этот генератор статического напряжения с двумя умножителями вот на двух полевых транзисторах вот и сегодня вот случайно не нашлось керамзита вот и добавил древесных углей вот ну вместо керамзита я так подумал потом вспомнил что Технология изолятора молнии работает точно так же. Вот. То есть сейчас я поставлю сопротивление. Вот. У меня э, прибор. Вот. Показывает именно ОМ. Сейчас проверим. Э, вот это сопротивление углей. Вот смотрите. Два Ома. Вот. Посмотрим вот этот уголь. Сколько? Вот. Один. Один и восемь Ома. Вот. А этот сколько? Этот у меня 4 Ома. А допустим, если... <coughs> вот. Я подключаю вот... Напряжение сварочное 30 вольт, и здесь полностью будет в песке, то есть эта поверхность будет покрыт песком. Здесь будет расти вот это, вот это растение, вот это, вот здесь она будет стоять. Вот я сюда положу нержавеющий шуб, вот так она будет поступать. Другой шуб будет поступать с этой стороны. Вот. И будет прикасаться с этой стороны древесными углями и другой шуб с этой стороны древесными углями. Ну, сюда будет заливаться вода. Вот. Ну, холодная вода с кусочками вот этих льдинок, да. Вот. Ну, которые имитируют э, дождь. И град. Вот. И сейчас мы проверяем сопротивление вот с этой стороны горшка и с этой стороны горшка. Вот. Какая здесь будет у меня сопротивление. Вот. Сопротивление у меня. Так. Вот. вот 70 80 ом 15 13 ом вот, вот. 13 ом ну, буду искать вот загружать сюда здесь она вся будет стоять в воде вот и это замыкание будет создавать катион водорода водород будет подниматься вот а снизу еще будет анион гидрокарбоната вот потом включу вот этот генератор сюда прямо и получается у меня плюсовая статика выходит от этих вот острых краев от этих стрел, статика плюс выходит, от воздуха минус проникает. И этот минус будет собирать катионы водорода. Катионы водорода. И таким образом растение притянет себе намного больше водорода. Вот. А еще растение будет собирать анион гидрокарбоната. Вот. Допустим, вот круглые вот круглые да если она энергия включается то дает минус вот вот этот минус собирает катион водорода а если энергия отключается отсюда выходит плюс и этот плюс будет собирать анион гидрокарбоната если у меня это растение будет плодоносить если здесь у меня появится разные там авокадо вот вот эти круглые растения они будут собирать анион гидрокарбоната то есть это статические электроконденсаторы которые сохраняют статическая энергия плюс потом когда энергия отключается от них уже выходит статическое напряжение то есть конденсированная энергия идет обратно вот эта плюсовая энергия будет собирать отсюда вот этот катион, анион гидрокарбоната. Вот. То есть, плюс выходит, и он собирает вот анион гидрокарбоната. Вот. А если энергия плюс входит в растение, то от круглых растений выходит уже минус выходит. То есть, если плюс входит, то минус выходит. И этот минус будет собирать уже катионы водорода. То есть плюс, плюсовые, плюсовые атомы. Вот. Ну такая вот технология изолятора молнии. То есть э, на всей поверхности каменного угля тоже растет лес. Потом после пожара остаются вот такие древесные угли. Вот. Ну, древеси, древ, древесина любая сгорает. Остаются древесные угли. Вот. И во время пожарища там идет огненный тайфун, цунами, там смерч. И это дутье начинает активировать вот эти древесные угли. Таким образом древесные угли становятся активированными, и поэтому они становятся электропроводными. Поэтому энергия молнии начинает быстро распространяться через всю поверхность вот этого каменного угля, через древесные угли. При Притом она распространяется, будет замыкать все эти древесные угли. Потому что если здесь падает энергия молнии, она идет к массе. То есть там где-то минус, а здесь плюс. Поэтому плюс-минус начинает замыкаться вот и все это э, замыкание происходит под почвой вот допустим если какой-нибудь гриб вырос вырастет да э, какой-нибудь гриб вот отсюда начинает выходить вот этот э, газ легкий катион водорода и он прям попадает в шляпу гриба таким образом грибы питаются вот а растения питаются водородом именно благодаря вот этим острым, острым краям или вот круглым растениям, вот, и будем дальше наблюдать, как у меня будут расти растения, вот. есть результат, после вот свечения, вот, листья становятся вот такими большими, вот, а вот эти листья, они росли э, на солнце без статического напряжения. Вот. Ну, возможно, она выросла из-за из того, что было темно. Вот. Но если так, то вот эти листья, они вот всю зиму не выросли. А этот был облучен, тоже зимой, в, этой, в этим зимой, 30 минут, и после этого вот так она выросла. А вот эти растения, они не были облучены. Вот. А вот сформировавшиеся листья вот, не выросли. Вот. И вот крученные вот листья тоже, в принципе, не вырастают.